Всем за... Добрый вечер всем. Давно в бровке, наверное, так не разговаривал. Это немножко голос у меня пропал из-за подсказа. Впечатления сами, наверное, видели многие. Впечатления, наверное, болельщики дадут какую-то оценку. Поэтому самое главное, что, наверное, не добились результата. Тогда переходим к вопросам. Пожалуйста. Иван Настевич, футбол. Артем насколько оцените качество подготовки газона? Знаем мы, что на стадионе была фанзона Евро, которую вы сегодня убирали. Вы успели ли сотрудники стадиона подготовить газон достойно к матчу? Знаете, смотреть, чем сравнивать, если в предыдущую игру мы играли в Речисы, там, конечно, качество газонного намного отличается. Вы видите, вроде бы, наверное, если сравнивать с весенней частью чемпионата «Газон» был не очень хорошего качества. Здесь уже как бы для как для меня, когда я еще раньше играл, мне, наверное, «Газон» понравился. Спасибо. Еще вопросы? А, замена такая вот интересная у вас была. Вместо Сергея Матвеевича вы выпустили Евгения Шикавку, по сути, вместо защитника вы Путина нападающего Это следствие а, забитого второго матта гола или готовилась эта замена заранее? Нет, но они же стояли, если вы заметили, уже э, замена должна была происходить. То есть это до этого были мысли свои, но это, это была замена, наверное, не по оппозиции. Если вы заметили, было как раз две замены. Война была замена. Еще вопросы? И вот еще по замене. В перерыве сняли вы с игры «Облайм Бенга», выпустили Жанна Мураля. Пост, чем связано? с вами такой вот ранний уход нападающего споря? Ну, во-первых, мы пропустили гол в первом тайме, и хотелось за счет Жана сделать скорость, дать скорость нападения. С этим было связано замена, что мы хотели больше открывания за спину. А была больше работает как бы на мяче. Мизунский, белорусский футбол выбрали достаточно дерзкий стрим по сравнению с предыдущим тренером, это исходя из статуса матча, либо это ваше видение в футбол? Ну, как вам сказать, почему, почему дерзкий? Тяжело ответить, во-первых, некорректно, наверное, комментировать действия предыдущего тренера. Как бы был какой-то у нас план на игру, мы хотели его реализовать, но, как видите, не получилось. Еще вопросы? Армачина, белорусский футбол. Душан Бакич в прошлом году жива в энергетике, но после перехода Тина при Бучаке он даже не подал заявку. После сначала с тренер пришли в, в, в, в, в, в бои, но он начал появляться про игры с Америки. Насколько может конкурировать там, с Лащинским, Шкафом, Бентом с шкаф, местом Николаем. Правильно ответили, очень большая конкуренция. Надо ее выигрывать. Это как от тренировочного процесса зависит, так и за игр за, за дубль. Мы его привлекаем. Он был у меня в дубле, он играл, я его знаю. Даю шансы тоже. Коллеги, еще вопросы? Тогда всем спасибо. Спасибо. Всем спасибо.